Закружила весна, проскользнула искра, Поскользнулась луна на лучах серебра И упала в глаза колдовских амутов. Захлебнулась волна, обжигая любовь. Как я рассказать хочу тебе? Вихрь эмоций звездами кружит, Несколько минут наедине. Власки прикасания души. Рук сплетения, жар, Не гасить, не порвать. Счастье звезд на вода, Чтобы не расплескать. Ведь любовь родника Чистоту не обжечь Чтоб созвездие рука Удержала миг встреч Как я рассказать хочу тебе Вихрь эмоций звездами кружит Несколько минут наедине Власть Прикасания души, пусть на Млечном пути в негитаю сердца, свет дорожки стели, колдовская луна заслоняет рассвет, время останови, Нож сминает запрет, растворяет в любви, как ей рассказать. Хочу тебе, Вихрь эмоций звездами кружит Несколько минут наедине. Власки прикасания души. Властки прикасания души.